Показалось, наверное, раза два, три, ну три, наверное. Но это быстро прошло. Ну что, всем привет, мои дорогие зрители! Я сегодня в хорошем настроении, хорошее настроение преобладает. Сегодня всего минус пять, по-моему, или девять. Я съездил в зоомагазин, купил мышек для своего питона. Сейчас покажу вам, как, где я работаю, чем занимаюсь и как я кормлю своего питона. Что, ребятки, видео не для неслабонервных. А Ознакомьтесь, это мой питон. А зовут его Ее, это самка мандаринка. Вот мы ее так позвали из-за окраса. Это особь. Они очень спокойные, но когда сытые, когда голодные, она может, конечно, и пошипеть. В этом в террариуме она не живет обычно. Обычно она в более большом ждет ее пища, которую мы будем кормить. Это живые мышки. Они выращены были для того, чтобы их именно скормили. То есть это кормовые мыши. Подвинься. В татурах, что же ты с кожей сделал, придурок? А мне уже не остановиться, хочу забиться. Всем привет, мы едем на квест, я уже переживаю очень, квест называется «Заклятие» от компании ProQuest, в Казани у них очень много квестов. но уже страшно, уже страшно, уже страшно. На самом деле, между прочим, я самый активный участник квестов, сейчас буду загадки разгадывать. Вот, меня сейчас это здание, в принципе, не удивляет. Замена потому что точно в таком же находится здание. Ты как дома, короче, да? Сейчас пойдешь, тебе, там у тебя задание будет труп что-нибудь расфаршировать. Ты как дып, легко. Ну, а ты какого роста? Метра восемьдесят? Ой, какие узкие коридоры. Ну такое. Ну было страшно, как если бы ты еще повесилась. Вот это было Если бы вообще... Ну, я не знаю, какой-нибудь крюк как-нибудь бы зацепляли, и чтобы ты вешалась прям тут и моталась вот так. Это было бы здорово, да. Наралось ты так прилично, да? Я нормально всегда так? Да. Вообще жесть, конечно. Давай, говори. Что бы ты хотел сказать? Что бы я хотел сказать, был самый прикольный момент, когда мы держали эту решетку и ты решил пробежаться. Да, да, да, да. Мы кинулись в рассыпную. Это был полный пипец. Вот, наверное, этот момент. И когда мы думали, что за дверь, за нами будет постоянно открываться. Да, да, да. Где путь? Ну, тебе понравилось? Да. Так, это. Рассказывай свои эмоции, давай. Ну вот прям реально испугалась, наверное, раза два, три, ну три, наверное. Но это быстро прошло. Пришла бы еще на какой-нибудь схожий квест? Нет. Нет? Чего? Мне не нравится, ну как-то не то что не нравится, просто я ничего не понимаю. Да-да-да-да-да. То-то-то-то-то-то-то-то. То, что они га-га-га-га-га. Он раньше не заикался, если что. Да, ну <смех> Блин, мне было очень страшно, короче, мне вообще все понравилось Мне кажется, даже глаза какие-то заплывшие прямо В общем, мне вообще все круто было Актрисе, если ты смотришь, что вообще а молодец да, она вообще <смех> офигенная была Мы влюбились в тебя Я распечатаю твою фотографию и под кроватью повешу <смех> Ну что, настал мой час Ты что, уже лож... ложится? Садится. А, ну садится в смысле. С такой стороны. С этой. Готов плакать? Да. Все прослизиваются, mm -hmm. да? Ну, это как во время чиха. <смех> И всё, херня какая то чтобы изнутри украшения поставить Угу mm -hmm. Голову больше запрокинь Угу mm -hmm. Кровища Здрасте. Здрасте. Что вы скажете? Я Что ты скажешь на это? Аккуратно не дергай. Не знаю, но... Что? Тебе нравится? Нет, вам прикольно? Да? Да. Ты просто такой, я же Какой? Маленький. Маленький. Все серьезный мужик исчез. Да, мне нравится, не знаю. Что тебе Я не нравится? Покушаю, Я знаю, сейчас буду кушать. М? Специально на видео это говоришь, чтобы не говорили, что ты меня не кормишь. Перескопи, как Я говорили? Да ладно. Ау. Ты че, праздник сегодня какой-то? <связь>